другая из BTS встретиться с фанатами. Шуга SBTS проведет фансайн в формате видеозвонка. Ранее Big Hit Music объявили, что Шуга выпустит сольный альбом d 21 апреля. В рамках продвижения Шуга проведет фансайн в формате видеозвонка. У Фанатов появится шанс выиграть место на мероприятие, которое состоится 21 апреля. 50 победителей выиграют видеозвонок с Шугой, продолжительностью в одну минуту. Чтобы присоединиться к розыгрышу, необходимо купить хотя бы один альбом D-Day на Viverse Shop во время оговоренного периода лотереи и присоединиться к розыгрышу. Купить альбом нужно будет в период с понедельника 3 апреля этого года по вторник 18 апреля этого года. Победители огласят 20 апреля 2023 года. Пишите в комментариях, будете вы участвовать или нет. Будет интересно почитать. Всем пока-пока!